заключается в том, что я с этой книгой не расстаюсь, то есть как бы я не отпускаю ее ближе вот, ну, ближе метра от себя То есть, -то про нашего мальчика написано, про Пашу Чипа был мальчик, да? Нет, ни про кого больше не написано, а про него написано На последней странице, ну или Ну сам не знаешь, что про него написано Ничего ему знать. Мало ли что пока он написан. Значит, э... да прочитаем кое-что. Совершенные способности возникают благодаря соответствующей форме рождения лекарственным снадобьям, это имеется в виду чай, чтение мантр, практики аскетизма и юридическому сосредоточению способность обретать другое тело появляется вследствие соответствующей формы рождения совершенно способность обретаемая благодаря лекарственным надобием, матери, алексиру жизни и прочим, есть и другие могут быть обретены в местах пребывания ассоров то есть где мы сейчас и находимся так места силы считается, что есть боги, есть не боги есть какие-то высшие э, святые существа, которые пришли на землю э, Далай-лама приходит, возвращается, то есть как бы и некоторые из святых тоже возвращаются на землю Значит, некоторые из них, осознав свою бессмертную природу, отказываются от тела и растворяют свой дух в местах Полагается, что такие вот места Они в юдической литературе называются «Места пребывания асуров» Значит, Благодаря чтению мантр способность задумана, благодаря практике астетизма совершенные способности, порождаемые юридическим сосредоточением Что касается тела и органов, сформированных в прежней форме существования то их трансформация в другую форму существования происходит в результате восполнения первой Слишком умно написано, читать не нужно И понять невозможно Поэтому лучше послушать Все что здесь написано, никто понять не может, пока не сделает это То есть такова. Логика вот этих мудрецов Так напишут, что вроде просто А ничего не поймешь Значит Без Значит Значит Совершенные способности Обретаются Благодаря эликсиру жизни Чай с молоком Один из, из эликсиров жизни есть и другие варианты значит сома амрита и прочие разные я точно знаю только компоненты этого но само средство пока не понятно одним из компонентов точно является молоко в солнечном и волнном свете это 100% вполне возможно что даже Каждый из компонентов самодостаточно, то есть влияет полной силой всего остального То есть если мы будем учиться пить молоко, парное молоко или как вариант, значит, чай в молоке приготовленный То, например, мы приобретем дополнительные годы жизни, как минимум речь идет еще о том, что человек -то приобретает не те способности Даже по действиям, по делам уже потом можно их обнаружить. Ну вот кто-то может быть мысли читает, даже не видно. И не фиксируется. Может, оно... А может это и мы Я лично, примеру, не стал развивать эту способность, потому что она опасна. Есть, как может и свои фантазии выдавать за то, что Лучшее из того, что мы можем себе позволить здесь испытать, чувство умиротворения.